для любви границ нет а вот для влюбленных они есть Будь ты хоть триста раз влюблен без визы тебя все равно никуда не пропустят. Да и неважно русский ты француз, казах украинец да хоть принц на белом коне не положено все тут такие правила Я всех встречаю одинаково я лицо официальное. Цель поездки. Откуда? Я не понимаю, что вы говорите. Баку. Цель поездки. Цель поездки. Цель поездки? Турости Точно? Загоречено. Красная площадь хочу посмотреть. Братья, да? Так это мне не надо. Не надо. Красивая. На любителя. Следующий. Вы по-русски говорите? Хазахсана Гельдом. Не мешайте, пожалуйста. И представляешь, говорить мне. Прости, просто ты слишком хорошо для него. А я ему говорю, минуточку. Да какие проблемы? Дай мне три месяца, и ты меня не узнаешь. Куда вы следуете? Велись. Саш. А? Ты меня вообще не слушаешь. Извини. Что, не выспался? Да. Вчера футбол смотрел. Наши опять слили, что ночью не мог заснуть. Ой, да ладно, тебе из-за такой ерунды переживать цель поездки. Туристическая. Это не ерунда, это футбол. Пока ты это не поймешь, нормальный мужчина у тебя не появится. Симпатичный парень. Если он после гола снимает футболку, я бы даже сходил на какой-нибудь матч. Ага, тебе это не грозит. Добрый день. Он редко забивает. Номер есть. 747. Пошли пути. Вот раньше забивал, а теперь? Перестал? Да. Добро пожаловать. Два, три… А какое сегодня число? 14. -й. Блин, я же на 18 сказал. Круглов ты вообще нормальный? Ну, ну... Ну а что такого? Найс! Настя, погоди, найс! Настя, Настя, что ты за вилка такая, а? Вот ты идиот! Да. Давай, фото на память. Перестань. Давай, давай. Стандартная процедура. Саш. Вы очки-то снимите, не на пляже все-таки не положено. Паспорт у вас какой-то потрепанный. Да ладно, перестаньте. Я же вижу, вы меня узнали. В том-то и дело, что узнал. Куда направляетесь? В США. А, решили в американский футбол перебраться. Правильно, там ворот побольше, сложно в них не попасть, даже вам. Потом там шлем дают. Можно глаза прятать от болельщиков. Вас как зовут? Лейтенант по службы Горелов. Слушайте, Горелов, классный юмор. Теперь верните паспорт, мне на рейс бежать нужно. Вот, на рейс вы бегаете, а по полю выходите. Цель поездки. Деловая. Конкретней. Съемки рекламного ролика: чипсы, шампунь. А я не понимаю, вам что, доплачивает за то, чтобы над людьми издевались? А я бы вот вас то же самое хотел спросить: как можно не попасть вот таким мечом с двух метров в 7 ворота. А я смотрю, ты попадешь. Запросто. 10 из 10. Пенальти? Конечно. Показать? Покажи. Только жалко, вот вратаря нету. Я могу постоять. Ну а что я свободна, пока Казахстан идет? Постоишь? Молодой человек. человек. Да-да, вы. Подойдите ко мне, пожалуйста. Вы посмотрите, что они сделали, а. Новый памятник поставили, и одной буквы нет. А, а я скоро уезжаю к дочке. Хорошо, исправил. Я могу на вас рассчитывать? Да-да. Бойте! Беди. Бойца. Ага, я вам заплачу. Ой. Да, что Ой. Ой. Ну что? Боже мой. Вы совсем насквозь мокрые. Вы очень, очень внимательны. Что вы раз... сделали? Вам надо переодеться. Неужели? Я вам принесу платье. У вас какой размер? Что из вас магазин, что ли да здесь? нет, нет, я тут живу, рядом, подождите. Точно есть. Что смотрим? Нашего Армена будут показывать, из Москвы приезжали. ...конкурс золотой Армении в одиннадцать, а в двенадцать его называли Новым Гаспаряном. И сам Живан говорил, что этого мальчика ждет великое будущее. Но даже великим случается ошибаться. Итак, сегодня герой нашей программы играет на похоронах и свадьбах. Мы проведем с Арменом Залаяном день и попробуем узнать, что же в его жизни пошло не так. Я звал они про музыку будут делать передачу. они а про то, какое я недоразумение. Алло, слушаю, кто это? Не узнал? Кто это? Это Света. Прежде чем ты себе что-то нафантазируешь, я звоню по делу. Послушай, 20 лет от тебя ни привета, ни ответа, теперь ты мне звонишь по делу? Я сейчас в Амстердаме жду рейс в Москву, оттуда в Ереван. Мой сын летит туда со своей, с этой, в общем, он познакомился с какой-то. Сбежал из дома, на мои звонки не отвечает. Они летят сейчас, Веря вам прибытие в тринадцать-пятнадцать. Мне нужно, чтобы ты его встретил и побыл с ним. Пока не прилечу я. И что теперь я должен возиться с твоим сыном, да? С какой статьи? Потому что он и твой сын тоже. Да, забыл. Спасибо большое. Навряд ли я еще увижу. А чё так? Телефон не взял. О -о -о. Я одного не пойму. Ты чего их всех вовремя ставишь? Вид красивый. А, вид красивый. У тебя, по-моему, тачка красивая. И кошелек толстый, вот этого женщинам интересно, они а не вид красивый. А ночью а тут тем более, и не видно ничего. Ты что, завидуешь? Да, Вань, я завидую. Я сижу на совещании, прикрываю какие-то байки твоему отцу рассказывать. Послушайте, Александр, деньги не главное в отношениях с девушками. Да, ну хорошо. Просветите меня, Иван, что же главное? Ну, девушку надо как-то очаровать, уболтать. Ну, как-то порешительнее быть. Вань. Все равно мы твою теорию проверить не сможем. Поэтому остается только завидовать. Девушка! Ну почему не сможем? Вань, я тебя умоляю. Давай, не заводить, ладно? Давай так. Вот тебе кошелек. Часы? Но. Ну. Ключи от машины. А я так. Голый. И давай наспор. Сейчас пойдем проверим. То первый склеет девушку. Супер. Какую девушку? Первую попавшуюся. Она а что спорим? Если проиграешь, станешь на совещании на стол, снимешь штаны и три раза прокричишь деньги не главное. Идиот. А если выиграю? Да что угодно. Давай на тачку твою. Давай. Только нужно доказательства, фото. Вот такое, с лицом и без одежды. Договорились. Девушка, разбейте. Пять. Пять. Пять. Помочь? Будь любезны, да. И здоровый, да? Да. Ну, Игорь Петрович, выбирайте, В какой угол будем бить? Да в любой. Только 10 из 10. Да хоть одиннадцать из 10. Вставай. Слушай, Саш, будьте любезны. Давай быстрее, сейчас Иреван пойдет, мы опоздаем. Смотри, только мяч не проткни. Саша, правда, ты поаккуратнее, а то мне надо его в магазин вернуть. Ну, конечно, у меня таких модных бутс нету, розовых. Но я хотел бы по мячу попадать. Сборную вызов. Вы думаете, после вчерашнего он будет с вами разговаривать? Можно паспорт? Пожалуйста. Все так. Иванов! Вы точно помнитесь? Точно. Иванов! Да. Иванов! Ты ему дала свою фамилию? Конечно. А зачем мальчику в Москве армянская фамилия? Он на меня совсем не похож. И слава Богу! Я на что, на паспорт навижу, на память? На памятник. А что такое? Что-то к собрался. А я собираюсь, я готовлюсь. А что тебе готовиться? Ну, чтобы гробу не с удивленным лицом лежат. Проходит, садись. Ну хоть пришись, ну что а. пришел. Фабринцы бы хоть на памятник собирается. Может медали надеть все. Ну, вообще-то неплохо было ну ладно. Замочоса идешь. Ну, улыбнись хоть, ну. Ну, пошире, пошире. Будут родственники приходить, смотреть. Ну ладно, снимай, снимай, ну. Ну как хочешь. Вечная тебе память. Давай снографируй, девчонки. Смотрите, как классно. Ваш кофей-ку попер? Хотите Катя? Катю. Катюш, давно не виделись, да? Лет пять. Девушка, девушка! Замуж. А пойдёмте в кино! От... От Аль! От Отдай собаку! Д ну, Отдай собаку! Отдай ну, Моя собака! Здрасте. Александр, очень, Симпатичный. очень приятно. Меня Телефончики, да, у вас здесь. Алло-малё, алло, продаются. Все две. моя. Твоя, твоя. Только не ручит. Пойдем. Погоди, как-то магазин не работает. Надо на машине подкатить. Произвести впечатление, правильно? Угу. Дорогой, дай, пожалуйста, эту табличку. Не могу, на заказ опаздывать. Родной, очень надо. Прошу, я заплачу. Спасибо. Извините, задержался Иванов. Ничего Нет. страшного. Машина где? Там. Ну, собственно... Извините. Простите, я опоздал. Как можно попасть в самолет? Да никак, он уже в небе. Если только вы летать умеете. Что ты вчера так поворотом бил. Еще один. А, мать твою! Уйди, пошла вон. Уйди! Чё ты смеешься, то Она укусит, я вам Чел. А вот в Гюлли у вас... Друзья, наверное, да? Родственники? Нет. Понимаете, я делаю репортаж о разных местах, в которых сбываются желания. Mm. Ну вот в Риме, например, есть Оракул, а, в Инсбруке есть фонтан, mm -hmm. в Эфесе есть дом Девы Мои, а в Гюмрии есть цакар, mm. да, этот камень с дыркой. Mm -hmm. Камень с дыркой. Mm -hmm. Да, еще я обязательно хочу взять интервью у этих людей, которые там пролезали. Так сказать, свидетельство чудо, знаете. Слушай, а вот э, твои родители знают, чем ты здесь занимаешься? При чем здесь родители? Подожди, Балик Джанель с тобой разговаривал. Вот ты говорил отец. Отец? Да. Ну отец. Что отец? Что отец? Что отец? Я говорю, что овел. А, кто отец? Послушайте, вы такой любопытный человек, а? Я отца своего не видел никогда. Мама говорит, он подводник был, погиб. Ну Да, наверное, сейчас в тюрьме сидит. Скорее всего. Зак. Почему сразу в тюрьме? Может человек действительно падвод? Герой? Может вообще не погиб? Слушайте, а у вас в Армении 3G есть? Нет. Интернет ловит вообще? Нет, мы только раков ловим. Подивись вам еще надо. Вы уже сделали фото. Я ваше лицо даже помню. Какая у вас хорошая память? память у меня плохая, у вас, у вас лицо хорошее. Простите, Извините, мы все исправим. Вы камни? Да, мы все исправим. Вы о чем? Буква. Ну, буква. Я уже заказал. А, это вы. Ну да. Ну, и когда будет готово? Ну, на днях буквально. А, можно завтра? Да, постараюсь. Ой, я на вас надеюсь. Да. Спасибо. Да вы простите. Никто вас обидеть не хотел. А, ну да. Вы возьмете платье? Опять платье? Совсем новое. Платье. С кармашками, ценник даже. моей жены покойной. Да, собрался вещи отдавать. А сразу как-то получается. Не давно? Что давно? Не получается. А? Четвертый год уже. Вот они. Такси заказывали? Молодец. Девочки. А мы к знакомый мужчинам в машину не садимся. А да не проблема. Сейчас познакомимся. Меня зовут Александр. Это мой друг Иван. А я Оксана. Очень а это Сайора. Какое интересное имя. Спасибо, очень приятно. Сайвани протягивай тебе руку. Поздоровайся. познакомились? Угу. Так, куда поедешь? Да куда мы с пакетами, нам в гостиницу. Откуда вы приехали? С Казахстана, из Алматы. Ясно, здорово. Садись, холодно. Садись, давайте машину посажем. Александр, можно вас на секундочку? Да. Чувак отбой. это форс-мажор, она слепая. Да все нормально. Хорошо. Личностный эксперимент. <клыш> Эй. Да. <клыш> да. О, секунду. А чего у нее улетели? Слушай, ставь уже эту печать. Я домой хочу с возвращением на родину. Вы багаж давали? Ну конечно. Тогда на родину рановато. В смысле? Так что у тебя там... Пока ваш самолет не приземлится в Штатах, мы не имеем права выпускать вас из терминала. Может, ну, летит 14 часов. Зачем меня здесь держать? Ну, вы понимаете, такие правила. Мы же не знаем, что там у вас в чемодане. Все, давай, пока, 14 часов лететь, потом проверка багажа. Там аэропорт большой, туда-сюда. Потом заправка самолета, погрузка багажа обратно. В общем, получается часов 18-20? Может, и сутки. А чем мне все это время здесь торчать? В аэропорту? У нас здесь все удобства. Полы моют, чаще, чем в любой гостинице. Я сегодня дежурный. Если что, я всегда к вашим услугам. Со мной время пролетает незаметно. Он какой-то странный. В смысле? Всего боится: пчел, солнце, животных. Вообще ты уверен, что это мой сын? Конечно твой. Упрямый как осел. Вот поэтому его надо было воспитывать нормально. Тогда бы он не сбежал. А я 23 года мог бы его сейчас уже, знаешь, напутствовать, прививать любовь. Армен, прости. Ты это сейчас тост говоришь? Не звони мне больше. Пойди сюда, сладкий мертв, подходи. А возьми дешевле отдам. А что дешевняк? Алло. Слушай, я тебе сам позвоню. Да, жарковато. Жарко с куртку. Да Я не могу, у меня на солнце аллергия. Что? На солнце аллергия. Между прочим, Гарни. Храм Солнца. Первый век. Тогда еще армяне не знали, что на Солнце бывает на Да, бывает, бывает. Сынок, ну посмотри, это же красиво. Это да красиво, красиво. Жарко просто очень. Прикольно. Давай. Ну, иди сюда. Да иду, подожди. Стой. Скажи пожалуйста. А у тебя это давно? Что это? Ну ты такая с рождения или может случай какой-то там? С рождения. Ай, кто, кто, это? Привет, привет, Джанусов! Любишь собак? Конечно, у меня была собака в детстве. Привет! А, ну да-да-да. Поводырь, понимаю. Почему поводырь? Обычная собака Путин. Сай, мы на полчасика отъедем, по городу погоняем. Погоняем по городу. Да, Оксанка скорость любит. Да, здорово. Саш, на секунду. Да, извините. Прости. Погоняем. Ты что творишь? Ты даже в страховку не вписан. Ну так пиши, пора уже. А то я смотрю, у тебя со Стивом Вандером не очень клеится. Не оставляй меня с этим дебилом. Сайна, ну, пожалуйста. Ну на полчасику. Мне очень нравится. Мы ж приехали город посмотреть. Ты же обещала сводить меня в музей. Сайно, ну, мы в Москве, ну какие музеи! Ну что, поехали. Поехали, а погоди, Оксана, а что мне. Да все будет хорошо. своди в музей. В музей? Она же слепая. Но она любит. Возьмет аудиогид, ходит, слушает, представляешь, что он нарисован. Ну, мальчик взрослый, сам разберешься. Поехали. Сай, мы надолго. Пока. Пока. Тем, пожалуйста, ну пойдем. Я не хочу. Я боюсь высоты. Ну я тебя прошу, когда ты такое еще увидишь? Я не Про... хочу. Все, тогда сиди, крути мне папирошку. Девушка и курит. Да. Откуда ты ее знаешь? Учимся мы вместе. В институте? Да. Она на журналистике, а я на историческом. А, видишь? На историческом учишься, а ты Ирана Великого не знаешь. У меня просто специализация немножко другая, понимаете? Я на исторической информатике. А, -а, -а. а кто для тебя выбрал такую интересную специализацию? Мама? Нет, не мама, сам. Почему мама-то? Ты странный, высоты боишься, солнца боишься, истории не знаешь. А хотя бы от... Девушка, здесь не курит. Откуда произошло название Еревана, знаешь? Нет. А Ной, когда плыл на своем ковчеге, он увидел, из воды торчит арарат. Увидел и закричал «Еревац! Еревац!» То есть вижу, вижу. То есть вы хотите сказать, что Ной был армянин? А кто? Слушай, ну, раз тут не курит, пойдем покурим. Сейчас, подожди. Вообще, очень много армянских значений словах, которых ты не знаешь. Вот посмотри, математика откуда? И... От армянского слова мат, то есть палец. Мате, матика, считайся на пальце. <свят> Навигация. От армянского слова нав, то есть корабль. Но, но только в Армении нет моря. Море есть, воды нет. Перед вами бронзовое изваяние капиталистской волчицы одно из наиболее известных произведений итрусских литейщиков. По стилистическим признакам изваяние датируется V веком до нашей эры, оригинал которого хранится в Риме с античных времен. Скульптура изображает волчицу, скормившую молоком двоих младенцев, Кромула и Рема. И начнем мы с ключевой фигуры эпохи, с Петера, Пауля Рубенса, и с его шедевра Вакханаля. Дионис Вак в период Средневековья стал символом осени. крепко вцепившейся напряженными уража. передними лапами в землю. И на его и карте в... мы видим пиршество, изображенное как последнее осеннее Зачем ты меня обманул? Слушай, твой Рум и где-то на втором этаже, в реветском зале. Ну какая разница, где слушать? Можно вон, на диване. Спокойно, комфортно, сай. Ну что за реакция? Ну хочешь, я тебе куплю это аудиогид? Отвези меня в гостиницу. Константин, а ты знаешь, что вот перед этой самой решающей игрой Игоря Громова застали в ночном клубе пьяным и в компании каких-то девиц. <свят> ну, почему каких-то? Я видел фотографии в журнале. Девушка очень даже привлекать. Да, ради бога, Константин. но ну не перед решающим же матчем сборной. Видимо, пик формы Игоря Громова пришелся не на игру, а на ночь перед. <свят> Константин, как всегда, потрясающе. Поздравляю, очень смешно. А можно с вами сфоткаться? Да, ага, да, да, давай. Спасибо. Мало, я а со мной не хочет сфотографироваться? А вы что? Тоже футболист? Ну если он футболист, я тоже футболист. Класс. Поехали. Я купил вашу квартиру. Уже отправил деньги вашей дочке. В Она должна была вам позвонить. Вы понимаете? Я продал свой дом. Меня выгоняют вообще. Деньги заплатил. Я должен вселиться в эту квартиру. Это моя квартира, понимаете вы? Да вы витались отсюда сегодня же, понимаете? Что вы кричите? Я не да. могу больше ждать. Понимаете меня? Можно вас на минуточку. Не волнуйтесь. В чем, дело? Прошу вас. В чем дело? Пройдемте. Вы меня знаете? Вы на кладбище работаете? Да. Хотите иметь достойные похороны? Похороны? Да. Какие похороны? А, значит, на кладбище вы появиться не спешите, да? А знаете, что вам надо сделать для того, чтобы раньше времени не появиться там на кладбище? Что? Жить, жить надо не спеша. Понимаешь, да? Ну, что? за этой женщине едет спокойно и будешь жить здесь спокойно, до ста лет. Все ну, так что, платье-то возьмете? Если вы возьмете его пиджак, он вам как раз будет в пору. А. Договорились. Мальчик на него совсем не похож. Мамочка, дорогая, именно поэтому нам нужна справка ДНК. Ты с ума сошел? Где я ее в Армении за два дня достану? Мамочка, да напиши ты на любом бланке вашей поликлиники. Кто это будет проверять? Наконец-то у Арменчика появилась надежда. Мы же не можем его огорчить. И потом, может, этот блондин есть его сын? Как? Это на сто процентов? ДНК. ДНК. Триллион процентов. И что, у него волосы у него выдрать? Зачем? Языком коснется шампура, и все. Так все вкусно у вас. Это погода только, то жарко, то холодно. На этот случай у армян есть волосяный покров по всему телу, но только ладно. армян. Поешь. Да, я мясо не ем. Это вкусно. Я знаю, я не ем мясо. Совсем? Совсем. Что, вообще не ешь? Вообще не ем. Да вы мне давайте кусочек. На Она ест. Сыванские раки, как я забыл, ты должен их попробовать. Как есть? Ну как, вот, вот так. Прям кожа, тогда. Да. Давай, давай попробуй, давай. Стой! А, больно, что вы? знаю. Армянская пчела. Какая пчела? Улетела. Они такие, улетают, прилетают. Ну, угощайтесь. Вот. Спасибо. Ну, прямо вкусно. С добром встретились. С с с добром. Как у нас говорят. Давайте. Сегодня прошла ежегодная акция Москва. Доступ есть. Ее проводят наши коллеги из журнала Большой город. Инвалиды-колясочники, мамы с колясками, совместно с актерами, режиссерами, журналистами и блогерами, все на инвалидных креслах пытались преодолеть этот маршрут. Но даже на этом отрезке стало очевидным, чтобы понять людей с ограниченными возможностями, нужно в буквальном смысле поставить себя на их место. Да, я опоздал из одного кретина. Слушай, Питер, Камила звонила? Ты сказал, что я очень переживаю, что я люблю ее. что она сказала? Нет, нет, нет! У тебя нет случайно задержки для айфона? О, а я тобой Лигу чемпионов выиграл. Вот можешь же, когда захочешь. Мне позвонить надо. Но ну, если очень нужно, вот. Брякни с моего? Не в Америку. Тогда лучше поищем. Ну и что вы ему сказали, mm -hmm. uh -huh. Ну правда, я уже приготовилась на улице ночевать. Вылет 17.25. Mm -hmm. Приходить надо за два часа. Mm -hmm. Паспорта не забудьте. Mm -hmm что? Билет. Это, да? Это по такому листочку меня в самолет пусть? Билет электронный. Этот листок вообще не нужен. Здравствуйте, мне сказали, моя бонусная карточка готова. Моя фамилия... Я знаю вашу фамилию, я видела все ваши спектакли. Нина Александровна, здравствуйте. Коля. Как рад вас видеть. Мой родной. Как вы? Это Коля, это мой Коля. Мой ученик, моя гордость, моя совкройность. Николай Богдридов. Очень приятно. Вы, наверное, слышали? Это имя вы слышали? Нет. Угу. Нина, вы уж простите, да. что я не захожу к вам. Ну, вы же да. знаете, репетиции, гастроли. Угу. Ну ладно. Кстати, у нас премьера Жизель. Прошу Правда? вас приходить. Альберт. Да. Спасибо. Я Приходите, приду. буду очень. Рады. Я обязательно приду. Только нас двое. Да, да, да. Билет я вам оставлю у администратора. Угу. Приходите. Вот шахматистам везет. Им никто не говорит, как ходить. Е2, Е4. А у нас еще на поле не вышел. Тебе уже насоветовали. И все эксперты. Вот ты, например. Свою приставку рубишься, нажимаешь кнопочки, и все у тебя получается. Только в жизни так не бывает. Нервов-то у них нет. Ты хоть понимаешь, какое напряжение у нас? Да какое напряжение? Ты ну, что, врач скоро или пенсионер? Вас любят. Вас верят. В общем, и можно присесть. Да, садись. – Пожалуйста. – Вас любят, вас верят. Из-за вас вон люди чипсы покупают, да. а их жрать невозможно. – Вот ты хотя бы самых пробовал? – Пробовал. Ты, может быть, прав. Может, скорый пенсионер. – Что ты, ты делаешь? – Вот, смотри, мне осталось еще года два-три отсюда. А потом… Кому я нужен? Разве через 10 лет кто-нибудь обо мне вспомнит? А это все это от тебя да? зависит. Ты хотя бы не бухай перед матчами. Пойми, если бы я бы сидел на посту и пропустил какого-то психа с бомбой, ты и я, мы Родину защищаем. Да? Да. <смех> да, Родину. <смех> Только я за жизнь и безопасность других не отвечаю. А ты знаешь, как мы называемся? Болельщики. От слова «болеть». от болезни можно умереть. Ты прикинь, какая радость, если вы хотя бы что-то выиграете. Гимн играет, флаг развивается. Мы потом плачем всю ночь. Потом бухаем всю ночь. Хлопчики, вы Стрельцова не бачили. А то футболист был. Він за весь Советский Союз голи забывал. А международный получал лишь 30 карбонцев. А Лобановский, а, какого сухого цехо, листа забывал девятку. А Блохин, а Киевский Динамо, яка команда была. Краще в Европе, а вы... Чипси, щипси, э. А вы, Игоря Петровича, бачили? Давай не рад Вот это мой друг, надежда сборной России, между прочим. Да? -а -а. Да, вы бачите его, бачите. Там все исправил, вот. Вот. Смотрите, пару по неплохо получилось. Угу. Спасибо. Так лучше. Но ну, вообще-то. Да. Ну, Пойдем. Албатон, да. мы с тобой – Здравствуйте. – Добрый вечер. – Моя фамилия Полянская. – Полянская. Полянская, Полянская, Полянская, Полянская. Извините, но у вас в списке нет. Нет, этого не может быть. К сожалению, это так. Кто вас приглашал? Николай Бакратзе. – Ах, Коля. – Молодой. – Есть кем ему приходит? Мы очень. Серьезно? Очень да. приятно. Сегодня ко мне подходит уже восьмой педагог Коли. Может быть... Не может быть. Извините, меня люди ждут. Вы не поможете мне? У нас список один. Да список один и тот же. Нам дали билететку Извините, у вас нет лишнего билета? Нет, к сожалению. Лишнего билета, извините. К сожалению, нет лишнего билета. Не надо. Извините. Просите. просите. Давайте не пойдем. Нет, Давайте не пойдем. Да нет, и в этом дело. Нет, ну. У Я там слышал. Я таблетки перепутал. Сон мне принял. Боюсь засну во время спектакля. А вам будет стыдно за старика. Просите, пожалуйста. Ну ладно, пойдем. Слушайте, типа, я не понимаю, почему я не мог лечь в доме вместе с Полиной. Потому что у нас еще есть какие-то понятия о приличиях, о морали. Она тебе кто? Девушка моя. Вот. Сегодня она твоя девушка, завтра она не твоя девушка. Да вы же нас ничего не знаете. А ты знаешь ничего. У меня есть глаза, я все вижу. Вот смотри, ты за ней все время ходишь, ходишь, ходишь, папироски ей крутишь. На ней юбка что есть, что нет. Все мужчины смотрят, а тебе хоть бы что. -то. Да чего вы привязались-то к ней? Чего хочет, пусть стоит делает. она взрослая девушка. Вот, взрослая девушка, а ты совсем еще ребенок. Я люблю ее, мы поженимся. Сынок, почему сразу поженимся? Слушайте, я что-то не понимаю, почему вы с сынок-то называете? Сынок, сынок, какой он сынок? Это я так, фигурально. Ты спи, спи. Спи. Ну вот скажите, а сколько лет на балетного актера учится? Всю жизнь. Ну видите, всю жизнь. Всю жизнь в этих, в, треков, в обтянутых. Тридцать два фойета вертеть, ну, и вводить, чтобы что-нибудь запомнить. Нет-нет-нет, нет. Я ему очень благодарна. Я впервые за пять лет вышла в город. Вы давно работаете на кладбище? А, нет, я ведь, я ведь архитектором был. Mm -hmm. Ну, так получилось. Смотрите, как хорошо. Mm -hmm. Люди пьют вино, свечки горят. Музыка. Mm -hmm. Вы завтра не заняты? Чем? Ну, я не знаю, может быть, мы тоже как-нибудь… Танцуем? Нет, нет, я не танцую. Может быть, сходим туда-нибудь? Я не возражаю. Это что? Морской бриз. это Оксан, купил учеты для атмосферы. Вань, ты злишься ты зря. Тебе, наоборот, сейчас надо внимание на запахи особое обращать. А это почему? А потому что для незрячих людей 80% восприятия — это слух. А остальное — это осязание ваня. А ты откуда это знаешь? Оксана сказал. Оксана сказал. У нас, знаешь ли, с ней теперь такие отношения, доверительные. Ха -ха. Класс. Поздравляю. Спасибо. Привет, мальчики. Привет. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и что, а где Сая? Она устала. В смысле? Ну, сказала никуда сегодня не пойдет. Поехали. Да, да, конечно, поехали. Ведь ждать не будет. Ага. Присаживайся. Ничего, ничего. Пока. Мне надо с ней увидеться. Оксаночка, я тебя очень прошу. У меня для нее подарок. Старик, ну бывает, не на всех твои баяне действует. Ну я посижу с ней. Тебе не придется париться. С кем, она, что. А ты будешь как на иголках сидеть. Никакого удовольствия. Только не говори, что ты я тебе дала ключ. И без стука не входи. Ну что, поехали? Ага. <связывая> Оксана? Оксана, это ты? Да, это я... Не кричи, подожди, я не смотрю. Откуда я знаю, смотришь ты или нет? Да не смотрю, я не смотрю Ту это. Вот, накинь что-нибудь. Прости. Черная. Я пришел извиниться. Ты прости все, что я там говорил, это делал. Но это не со зла. Понимаешь? Просто у меня никогда не было такой девушки, как ты. Я все придумал. Если я хочу тебя понять, как-то... Ну, в общем, мне надо встать на твое место. В общем, у меня есть предложение. Я кое-что принес тут, под дверь положил. В общем, если захочешь, дать мне этот э, шанс. Посмотри. Э, извини. В общем, э, если будет интересно, там э, глянь. Э. Интересно. Что это? Хочу увидеть мир, как его увидишь ты. Ты не сможешь. Испугаешься. Mm. Ну хуже будет, если я по своей глупости упущу что-то очень важное. Согласна мне помочь? Давай попробуем. Один, два. Стой, стой, стой, стой, стой. Вот так. А теперь смотри. В смысле? Тебе проще, ты его уже видел. Храм Василия Блаженного. Разные купола. Синий с белым точно помню. Зеленый с желтым и такое. Сам храм, он весь такой как ну, кирпичный, то есть красный. Ты откуда все это знаешь? Ты же говорил, что с детства не зрячий. Мам рассказывала. Красный, он почти горячий. Желтый, теплый. Белый, пушистый. Зеленый, он такой гладкий, как листва. А, синий. Куранты. Куранты только дурак не узнает. Ладно, давай. Держи меня, пошли. Держи. Я хочу любиться, высоко не разбиться. Мне надо посмотреть. Знаешь, сколько придулков с мигалками есть в Москве? А что это пищи? Готов Ну что, мечты, частицу. Да. как yes. Груша. Yes. Ну? Ты же груши. Гурец. Да сейчас так все понакачают мясо от арбуза на отличие. что у вас может быть гипертонический кризис, да голова, кружится, кружи, кружится, голова кружится, уже да кружится. Так, нет. закройте глаза. Я, я сказала, закройте. Протяните руки. Нет, не так. Вот так. Глаза закроем, Элене? Так, коснитесь пальцем кончика носа. Нет, не моего кончика, а своего кончика, а если у нас вообще? Дома я воды попью, что-то, Только, только воды. От нападающего сборной России по футболу ушла жена, Вудура. Как можно от такого красавца уйти? Тем более, где она найдет мужика с такой зарплатой, как у футболиста? Так это что, получается, он нас за бабы забухал, что ли? Маш, пробежь мне его адрес по базе. Ну, вообще-то по уставу мне это не положено. По уставу тебе не положено журналы в рабочее время читать. – Саша. – Маша. Вот и Генгард, место паломничества всех армян. Говорят, кто здесь не бывал, не был в Армении. Почему Гегард? Ну, переводи означает копье, то самое, которым был пронзен Христос. Свечку будешь ставить? Ну да, наверное, надо. Как вы это делаете? Это же Дудук. Нет, это не Дудук, это душа. А Дудук так помогает. Круто. Ты что делаешь? Снимаю. Я тебе разрешил? Что? Опять то же самое? все, всё, что всё, то же самое? всё. Он, он не будет снимать. Да буду я. Ну, пожалуйста. Я прошу вас. Сыграйте так еще. Я на заказ не играю. Ну ладно, ладно, вас же девушку попросил, я вам заплачу. – Ты мне. – Ну да. – А ты мне заплачешь? – Я вам. – Ты мне. – Ну конечно. – Отдай. – Чё отдай? – Отдай, тебе что? Чё я вам не отдам? – Уже делали? – Чё давайте. Хватит не Хватит из меня репортажей. – Чё отдай. я хочу стирать? Отдай. Это Быстро. мой телефон. – Быстренько вы, дай мне сейчас. – потом спасибо скажете. Я это видео в сеть выложу, вы знаменитым станете, ясно? Ах, знаменитым. Обязательно всем быть знаменитыми, да? Ну, не получилось у меня, понимаешь? Не получилось. Ну, что теперь из-за этого? А дай тебе скажу. Еще не отдам. А ты молчи! Ты чё? Ты кто такой, чтоб так разговаривать с нами, а? Ты таксист или кто? Так, все понятно. Мне кажется, дальше мы сами. Мне твоя музыка по барабану, у меня вообще слуха нету, ясно? Как нет? А вы к кому? Лейтенант службы Горелов, я по поводу вашего мужа. Что с ним? Значит так, ваш муж у нас. Где у вас? У нас в терминале аэропорта в транзитной зоне. Он что, не улетел? В том-то и дело, опоздал на рейс. Я вижу, у человека что-то не то. Mm -hmm. Вот, мы по службе обязаны понимать, когда у человека на сердце что-то неспокойно. Чаю? Чай можно, Ну-ну. Да. Mm -hmm. Так что у него не то? Стою, говорит, ноги не идут. А я ему говорю, гражданин, вы же не снова да, чтобы тут на ПМЖ оставаться. Угу. А он в стойку вцепится, говорит, не могу. Не могу, говорит, Камилу одно оставить, мало ли что случится. Ух. Камила, а, я. А, Камила красная а Красная площадь Ой, в какой стороне? Красная Какая а? Красная площадь, ты что, дурак? Оба. Я вижу, зря он убивается. А, это... это мой брат. А, брат? Не похоже? Ну, да, пардон. На нем же не написано, брат он или не брат. Правильно? Вот так же на этих девушках не написано, что они сразу того. Может, они просто потанцевали и все тут. У нас вот тоже был корпоратив по случаю Дня таможенника. Приехали, значит, ребята, привезли девочек тоже таких вот, mm. вот. Строили танцы, ну, строго по форме, конечно, все. Там потом, ну, это ладно. А, потом мы разъехались все. И что теперь из-за этого семью разрушать? Сборную страны губить? Болельщиков расстраивать? А вы это ему скажите. Вы же должны понимать, какая на нем ответственность, какие нервы у него. А ноги вы его видели? Шрамы на коленях. Что, его голые ноги видели? Пришлось. Я пойду. Камила, ты не дури. Он тебя очень любит. А фотографии хорошие. Спасибо. Только надо эти. Хороший парень, да? <смех> парень супер. Ты чего не открываешь? Так, а? а если это не мой сын? <смех> Что тогда? пять мы mm. спросим ну, ни в какие рамки не, не годится вандалы куда две буквы подевались террористы ходят тут по ночам поют mm. но ну, вы не волнуйтесь я все сделаю и вам пришлю Спасибо. фотографию да. mm -hmm. если хотите мы можем по-грузински вообще всю надпись сделать тогда быстрее будет грузинские буквы у нас есть нет мне нужны две русские буквы да, да, я понимаю я уже заказал две русские буквы но нам сейчас все все, другие mm -hmm. приходят. Спасибо. Пожалуйста. летят аллергии весь не пошел жарко мухи здесь змеи можете сесть рядом Все моя хорошая. Все сделал. Сфотографировался на памятник. Все хорошо. Ты знаешь, она хорошая женщина. – Купили? – Нет, у тебя же деньги. Да. Блин, у меня наличка закончилась. Как закончилась? У тебя же вроде 35 штук было. Нет, я конечно чужие деньги не считаю, но все-таки. Москва, сюда, сюда. Дорого. Я карточкой заплачу, просто не помню пин-код. Ты не помнишь 43-34. 43-34, точно. Просто mm -hmm. очень близкие друзья. Девушка, 4 билета, пожалуйста. Ну что, куда он его уведет? Да, еще стоят пока. Непонятно. Что он увидел? Увидел нашу страну. Какая она, напиши. Ну, какая? <зас> Большая. Ну, прикольная. Лес там, речка течет. Ну, красиво. Короче, я не знаю, как это описать по-другому. Значит, мало читаешь. Ну, когда читать? Времени-то вообще нет. Удивительно. У человека два глаза зрячих, а может пройти целый год, а он ни одну книгу не прочитает даже. Да нет, извини, просто фильм длинный. Ничего. Жаль, завтра обрадовал маты. Мне так хотелось еще чего-нибудь посмотреть в Москве. Я знаю одно место. Оттуда можно все сразу увидеть. Поехали. Поехали. Слушай, Питер, тебя мама изобрела. В детстве кричала. Помню, когда пацаном был во дворе мяч. гоняние и мама там кричит, Игорь, иди домой. Ну, там есть пора или поздно уже. Приходил домой, а у меня вся комната в плакатах, там Рональда, Сидан, наши кто -то. Я быстро-быстро спать, чтобы завтра скорее снова играть. Знаешь, что мне снялось? Прикинь, как я забиваю гол в финале Чемпионата мира. Круто, да? И голос комментатора. Громов спас команду! Ура! Ну, никогда, никогда я не думал, чтобы этот голос говорил, что я снимаюсь в рекламе трусов, чипсов и где там я еще снимаюсь. Знаешь, что, Пет? Мне кажется, не все про бабло. Ты чего вылупился? А? а, это специальное. Так, давай, без пробок доедем. Так, все, ничего не бойся. Ты точно решил, что ты будешь загадывать? Точно. Ну, все, тогда полезай. Это за годах. Сынок, собирайся, вылезай, и поехали домой. Не, никуда не поеду. Как это ты никуда не поедешь? Давай собирайся, вылезай, и поехали. Так, я не поеду никуда. Никуда он не поедет. Он любит ее, она любит его, и никто не вправе вмешиваться. Ты теперь так заговорил? А когда твой отец сказал, эта русская девушка тебе не подходит? Дословная цитата. Мой папа был неправ, и он это понял. Недавно. А ты тоже молодец, уехала, ни одной весточки. Я искал тебя, писал письма, на радио звонил, телевидение откликался. Да отказал. хватит мне эти сказочки рассказывать. Любил, звонил, это вранье. У вас у армян крови. Сынок, поехали. Ну был армянином. Да, Армения, Ной... колыбель человечества. Был, ну и был армянином. Да подожди, мама, объясни мне. То есть ты мне говорила, что мой отец герой подводника, он армянин-таксист? Я тебе все дома объясню. Мама. Я музыкант. Ой, это бесполезно. Мама, ты хочешь? Ты что, отец мой? Да, твой отец. Твою мать. Помогите! Я О, застрял! Господи! Я не могу выйти! Идиот! Мета! Давай руку! Руку давай, бери, бери руку! Жмуй! давай, давай, давай тяни, тяни, тяни. Так не выйдет? Пошли сзади пробовать. Ну, я шатное дело, а? Ты застрял. Да я не об этом. Зачем ты сюда залез? Потому что я загадал желание. Бери. И как? Помогну? Да! Безполезно. Надо на помощь звать да. Мы на дорогу за помощью. Давай. Так, подожди. Спокойно, я сейчас все решу. Что у вас тут, А, МЧС? 911. Секундочку. Внимание, пассажир Громов, подойдите к информационной стойке. Блин, куда он пропал? -то? Он же не мог оттуда уйти. Повторей еще раз. Повторяю, пассажир Громов, подойдите к информационной стойке. Галь, Галь, отпусти его. Он же не в кого-то, он в себя бутылку бросит. Бросил бы в себя, тут бы не сидел. Он готов возместить ущерб, да? Само собой. Товарищ Гром, сейчас придет представитель фирмы. Оформим протокол, оплатите штраф. А протокол зачем? А это что-то типа желтой карточки. Чтобы не наглели, а то думаете, звезды вам все можно, что ли? А почему все разговаривают со мной футбольными метафорами? Я её обычными словами понимаю. Галь, можно тебя на пару слов? Ну что ты начинаешь-то? А? Ну что, ну человек бросил бутылку. А ты начинаешь. Пошли, пошли, давай. Ну что, что, что? взял? Давай, давай, разгружай. Порядке. Вылетает вовремя. 15-20, без опозданий, вещи сейчас дадим в багаж. Так что, слушай, может, останешься, Что, застрял тут ноги застревают сделаю селфи и внукам покажу ты куда помоги ты знаешь почему ты застрял Изо -за всякой ерунды лезете в эту дырку а это не простой камень он волшебный Сюда надо приходить с чистым сердцем, без суеты. Вот тогда желание сбудется. А так каша в голове, не знаете, что сами хотите. Только лезете сюда. Достали уже, мать вашу, туристы. Дюнри, там, где. А! Да там, где камень с дыркой. Ничего. Не знаю, на дороге пусто. Эй! Он вышел. приземлился в Лос-Анджелесе. Ваш багаж проверили. Послезавтра тем же самолетом чемодан вернется на родину. Мы сообщим, когда можно будет забрать. Хорошо. Игорь, можно фото на память? Да-да, конечно, давайте. Я с вами. Давайте. Можно повыше? Да, хорошо. Спасибо. А, спасибо вам. Спасибо. Слушай, mm? а у нее есть брат? Есть. А чё? Да нет ничего. Иди. Джамала. Мзаити. Хатула. Да не Да ладно, тебе, машка не устраивалась. Найдем этих мужика. Сколько через нас народ проходит. А вообще, чем я тебя не устраиваю? Я, между прочим, 10 из 10 забиваю. А? Видела? Я ж тебя налупил. Вот отсюда видно всю Москву. Вот там справа Кремль. Звезды на башнях. Алые. Вот такие. Кричо. Здесь видно тысячи окон. Может, миллионы, какие-то из них гаснут, какие-то загораются. И все до движения. Вот такое. Интересно. Представь, в одном из них какая-нибудь девочка просит отца почитать книжку ей на ночь, а вон в другом какой-то дядька занудный смотрит телевизор, новости. Вот там, вдалеке. Горят все окна. Наверное, свадьба какая-то, или день рождения. Да, наверное, кто-то родился. Лежит сейчас, Орет. Я обожаю Москву. Мне кажется, я увидела, какая она. Она… Она что стоит? Если проиграешь, встанешь на встречание.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 На следующей неделе я тебя встречу. Тебе это не нужно. Нужно. И это будет уже не игра. Приезжай, пожалуйста. Ты не сможешь так. Со мной непросто. Со мной тоже непросто. Ты понимаешь ведь о чем я. Может, есть какой-то способ. Можно сделать операцию или что-то. Ты не сможешь всю жизнь ходить в самолётной маске. Дела. Ты же сам понимаешь. Конечно, понимаю. Саюра. Саюра. Пока, ребята. Уважаемые пассажиры, вылетающие миссом 876 авиакомпании Air Astana в Алмату. Приглашаем вас на вечер. для моих телефонов я вчера забыл гостиницу есть я ничего не видела Умница. ну что смотри зачет честно не ожидал ну давай показывай ну и чё? а где так, что с машиной делаешь? Что стоим? сейчас! Сейчас, сейчас! Ну ч ⁇ теперь это твоя машина? Да ладно. Все, серьезно? Садись, до центра меня подбросишь. Давай, давай, давай. Блин, тут ну, ты даешь. Вай! Я серьезно?